Возможности не хочется иметь дело с животными. Но к ней. Я не питаю такой ненависти. Это еще что? Дэхочет ступить в стаю? Добро пожаловать! Джин! Привычка щенков облизывать хозяевам рот появилась вследствие формы общения волка с членами стаи.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 Неужели она снова упала в магму? Нет. Погибла от ядовитых спор, когда уснула в запретной зоне. Она что, дура? Но это совсем другая проблема. Еще один подобный случай, Вы закроете клуб? У нас нет таких полномочий. И клуб героев, как таковой, даже не утвержден. А? Это не клуб! Да а их клубная комната. Место, которое они занимают без разрешения. Они безнадежны. Значит ли это, что ты хочешь им стать? Заруби себе на носу. Я имею полное право выбирать себе друзей. И честно признаться, не думаю, что ты подошел бы на эту роль. Но если так настаиваешь. Да хорош уже колокольчик. Ты все неправильно поняла. В любом случае я отказываюсь. Как же ее звали? Прекрасный шанс увеличить число пушин. Сержант начинает опираться по Я Впервые слышу такой миссии. Как ее звали? Я вспомнил. Ее звали да, да, Пипинбот. Что да как ты такое придумал? Немедленно отрубите им да, все, что валится. Миссия провалена. Хороший вопрос. Все как-то само вышло. Может меня заколдовали? Что за оправдание? Не волнуйся, я искуплю свою вину. Просто добавлю немного фотошопа. Публикуешь у у меня на глазах! Готово. Господи! Я и подумать не могла, что получится такое! Как так? Она выглядит как настоящая! Чешется. Спина? Давай почешу. Не, просто у меня месячные. Даже не знаю, что сказать. Сочувствую. Шипы! Теперь я могу идти. Это легендарные шипы. Первый раз вижу. Выше зажрите! Меня хватит. Выберу сама. Мэш, выбери что-нибудь для Сэйл. О, неужели этот господин Сэйл это ваш молодой человек? Да, мы встречаемся. Но это не так. Тогда что вы скажете об этих клавках с открытым передом для вашего парня? Нифига. А что, Серьезно? Плоска? Надеюсь, этот бой будет хорошим. О. Если уж все равно драться с девчонкой, то можно лучше вон стой! Это же плоская, как доска. Вообще неинтересно. интересно. Че? Да, да я тебя уничтожу! Плоская? Ты же о моя груди, да? Разве быть плоская для преступления? Вырубила му одним ударом. Мне нужно найти злодея и разобраться с ним. Злодея? Раз не идешь ко мне, тогда я иду к тебе. Вообще-то я тут. За выполненную работу сойдет? Вы можете выбрать любую другую игрушку. Тогда мне клубничный коктейль. Может, еще картофель фри или гамбургер? Нет. Он так сильно ходил игрушку номер четыре, что потерял аппетит? Разве ты не старший классник? Может, лазерные винтовки и не стреляют патронами? Но они издают звук выстрела? Что такое? Ты в какой-то веке выглядишь серьезно. Просто подумала, может, для винтовки издавать другой звук. А? Ты знаешь, типа. Прости, что опоздали. Мы привели с собой Казую. К тому же он со своей девушкой. Э, что это с вами? Казу, Прости, Казуя. Я понятия не имел, что она будет здесь. В этом нет смысла. Назови знакомую тебе историческую личность. Ну ты придумала. Кого угодно? Верно. Что насчет Натсуми Сосаки? Теперь я позволю тебе с ним встретиться. Каким образом? Я стану Натсуми Сосаки. Замечательно, постарайся. Да, постараюсь. Да хватит! Мое тело станет сосудом. Когда я сказал, что хочу вступить, они напросились со мной. Разумеется. Я везде буду сопровождать вас, господин. А это талисман? Вкусненький? Ням-ням-ням. В общем, буду рад работать с тобой. Кирио. Целых три. Новичка. Целых три. Кирио. И насколько же определение строгое. Если не подходит что-то уже готовое, то мне надо вырастить пшеницу самой, чтобы изготовить из нее хлеб. Даже и рыбы самой наловить. Я отлучусь ненадолго. Подождешь а меня? Прошу прощения! Приму с благодарностью. Главное, что ты понял. Надо же, как людям заходят кошачьи ушки. Итак, куда бы нам двинуть дальше? Кого мы тут еще не пробовали? Я посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Да, я это сделал. И то, и другое. И все сразу одновременно. К ним присоединился невинный ангел. Впрочем, уже не невинный. Никакая это не игра. Это Исикай. К тому же нам головами нет подписей, игроки это или NPC. Ну и фиг с ним. Больно, то мне надо назад в реальный мир. Не очень-то и хотелось. Ладно, начнем с математики. Мне плохо даются примеры из этого теста. Ханадарим, можешь решить этот пример? Используешь то, это, а потом делаешь так. А, я понял. Что ты делаешь? Не играй с переменными! Это же математика! Почему ты киваешь? Будь серьезней!